Чисто коммерческий проект. Здесь будет замечательно прекрасный доход. Здесь будет идеальная пассивная сдача. Аналогов нет. Там у нас свой Олимпийский бассейн. Вы обалдеть. Здесь Олимпийский бассейн. Это все огромная наша территория. Стены оштукатурены. Разводится электропроводка. Разводится система пожаротушения современная. Сделана стяжка пола. Сделаны на санузла. В общем, тут можно до бесконечности перечислять, потому что уровень данного комплекса очень высокий. Реально, я вам отвечаю. 5 с плюсов. Это даже не бизнес, это элитка. Дорогие друзья! Поздравляю вас! Сегодня вы увидите ход строительства самого крутого комплекса на территории Адлера. Вот именно вот в данной локации это самый крутой гостиничный комплекс, который строится, где вы можете купить себе помещение, апартамент, гостиничный номер в... в пассивный доход, то есть вы покупая здесь номер, вот именно в этом здании это здание бывшего санатория Весна ныне это называется Волна и мы здесь с вами имеем возможность купить себе прекрасный номер и жить здесь, ну скажем всего-то недолго, как бы в принципе это лишь только сразу же Оговорюсь и повторюсь, это чисто коммерческий проект. Здесь будет замечательно прекрасный доход, здесь будет идеальная пассивная сдача. Аналогов нет. Аналогов данной локации именно этому проекту нет. Многие его сравнивают с другими, скажем там, комплексами, которые у нас тоже строятся в данной локации. Но данный комплекс уникален тем, что, во-первых, своей инфраструктурой здесь один только детский центр. Это не детский центр, это какой-то торговый центр, куда загнали множество детей, где детей можно оставить даже с и где, как говорится, воспитатель будет нянчиться с этими детьми и учиться, если хотите, с разными категориями возрастов детишек. И вот на данный момент, в общем, аналогов этому комплексу действительно, дорогие друзья, нет. Я сейчас буду, давайте потихонечку ходить, Показывать хоть строительство и рассказывать, и вы поймете, почему. Как говорится, есть гостиничные комплексы уровня 4 звезды, есть уровня 5 звезд. Но здесь ты как ни крути, здесь у нас, дорогие друзья, 5 с плюсом. Ставим 5. Дорогие мои, мы находимся на эксплуатируемой кровле непосредственно нашего отеля. Отеля «Волна». «Волна весна», называйте, называйте, как вам нравится, вообще без разницы. Смотрите внимательно. Москов Бич, наш Уходит под реконструкцию. Там у нас продается Line One. Видите? Там у нас тоже есть варианты, тоже есть предложения. То у нас свой собственный, огромный, брендированный пляж. Огромнейший, чистейший пляж со своими э, ресторанами, инфраструктурой, э, формой обслуживания, со своими лежаками. В общем, как говорится, посторонних людей там не будет. Вы будете там лежать, как говорится, самые сливки общества, ну, то есть все вы сливки общества, но кто, кто, как говорится, здесь купит, тот, как говорится, сливочнее, сливнее, а кто у нас непосредственно будет здесь отдыхать, тот, как говорится, крутой молодец. Так что, дорогие друзья, здесь будут отдыхать люди, поверьте, потому что я регулярно встречаю то, что это действительно, то, что исполняет данный застройщик с данным жилым, не жилым, а непосредственно отельным комплексом, это действительно, дорогие друзья, это уровень, это круто. Так, давайте посмотрим в эту сторону. Обращаем свое внимание, здесь у нас Олимпийский бассейн. Не помню, количество дорожек, но он на всю длину. Там у нас свой Олимпийский бассейн. Вы обалдеть, здесь Олимпийский бассейн. Это все огромная наша территория. Там еще дополнительные открытые бассейны. В общем, здесь только одних бассейнов. На территории данного гостиничного комплекса, в котором вы можете купить себе номера для пассивного дохода. 9 штук. 9 бассейнов, милые мои. Здесь у нас будет э, эксплуатируемая кровля, на которой будет у нас лобби-бар, будут столики стоять, здесь будут девочки и мальчики признаваться, в любви будут целоваться, а потом идти уединяться. В общем, как говорится, романтик никто не отменял, тем более в таком отеле такого подобного уровня. Что делают у нас непосредственно? Это у нас бывшее советское здание, данное здание у нас взяли и делают капитальный ремонт. Поэтому у нас все законно максимально безопасно. Сделки регистрируются по договору купли-продажи. Видите, об все, все ободрали до бетона. Бетон у нас синий. Обратите внимание, из чего у нас делалось это здание в советское время, здание 70-х годов, и обдирают все полностью, все чистят и готовят к тому, что будут создавать новые одеяния. как говорится, новая платьюшка, новая штукатурка, новые фасады, все современное. Меняется все, начиная от лифтов, заканчивая, ну кроме монолита, монолит не трогают, а так меняют все, он потолок. Стяжка пола внутри В общем, новая жизнь У ныне ранее построенного здания Так, наши лифты Лифты тоже все под, доме, под замену, дорогие друзья И здесь у нас лифтов Давайте считать Раз, два, три Четыре, пять, шесть. 6 лифтов, ну не считая еще непосредственно лифтов, которые будут использоваться горничными для обслуживания данного комплекса. По инфраструктуре, дорогие друзья, это реально отель уровня самого крутого отеля Дубай. Здесь будет одних только ресторанов, что-то порядка восьми штук. Представляете, одних только ресторанов на территории огромнейшее количество. Номера у нас здесь разной категорийности, разных размеров. От этажности зависит у нас, конечно же, еще и категорийность номеров. Номера, минимальная площадь Это 21 квадратный метр Давайте типовой номер какой-нибудь посмотрим Вот, к примеру, вот такой вот номер, заходим Сейчас, на данный момент, во всех номерах С первого по последний, самый высокий этаж У нас выполнено Что у нас, дорогие друзья Это демонтаж старого Покрытие, то есть штукатурки, и вы видите стены штукатурные, разводится электропроводка, разводится система пожаротушения современная, сделана стяжка пола, сделана перегородки санузла, уложена плитка на балконах и закрою дверь. Стеклопакеты у нас современные. Видим, что вовсю идут фасадные работы. Это у нас фитнес-зал, спа, бассейн, тренажерная.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 Вот, работы выполнены, но они, как говорится, в процессе. Пойдемте посмотрим разной площади номера. Также не забываем то, что все проемы у нас усиливаются. Неважно, в каком месте, видите, везде у нас происходит усиление проемов. Маленькие номера с разными видами вы уже более-менее сориентировались. Давайте теперь сейчас пройдем немножечко, посмотрим вид в сторону Сочи. Мы увидели, как правило, виды у нас типовые. Сейчас увидим с вами вид в противоположную сторону. Две минутки, как говорится, дорогие друзья, потерпите, пожалуйста. Так, сюда не пойдем, там работы ведутся. Давайте. Сюда ближе, где меньше работ ведется, везде ведутся работы. Видим, заходим вот такой вот номер в противоположную сторону. У меня здесь номера 14 миллионов рублей, дорогие друзья. И я вам хочу сказать, то, что за отель такого уровня это очень недорого. Если вы обратите внимание, то что чем у нас продаются здесь номера в городе Сочи, то вы поймете то, что за это предложение это, можно сказать, практически даром. Давайте выглянем вид в противоположную сторону. Здесь мы видим с седьмого этажа. Следующий вид. Вид на резиденцию. Здесь у нас будет резиденция по федеральному закону 214. Вот наша резиденция. Здесь у нас сейчас очень жирные цены. Есть сумасшедшие рассрочки На два года, представляете? Это кру круто. Вот эта резиденция на выходе мы увидим минимум 3 миллиона рублей за квадратный метр. Здесь будет супер ухоженная территория. Тут в один ландшафтный дизайн только вбухивается столько денег. Потому что я, как говорится, даже не могу описать. Я могу вам просто отправить, чтобы вы просто заценили. Оп! Все-таки задел Я вам отправлю это удовольствие Вы оцените, прикиньте и поймете Пойдемте пройдем Посмотрим торцевые крайние номера Здесь есть площади 60 квадратных метров Есть однокомнатные номера А есть э, торцевые Они немножечко другой площади Я думаю большинство из вас так, везде народ, откуда просто не зайдешь, видите, да, темпы строительства какие. Номера есть 44 квадратных метров, вот эти номера у нас 31 квадратный метр. Смотрим, они идут у нас с боковым вот таким вот балкончиком, дополнительным балкончиком. Это, по сути дела, такой же номер, 21 квадратный метр, только с э, той стороны, в торец. У нас тут балкончик получается, если мы выходим вот сюда... В эту сторону. У нас здесь тоже балкончик. Видите, да? Вот в эту сторону миленький вид, в ту сторону миленький вид. Но, правда, здесь вот у нас будет огромнейший еще один дополнительный бассейн. Как говорится, бассейн на бассейне бассейном погоняет. Здесь прекрасная огромная парковая зона. И, конечно же, виды на море. Чем выше, тем лучше виды на море. Так, давай теперь немножечко пойдем. В принципе, покажу еще вам какую-нибудь планировочку. Вот видите, да? Это, ну, по сути дела, 31 квадратный метр. Там санузел здесь у нас... Помещение, там балкончик, тут еще один балкончик. Это торцевые номера, хоть в сторону моря, хоть в сторону гор. Они вот такие. И они тоже есть наличие. Еще раз говорю, проходит любая ипотека. Есть огромная беспроцентная рассрочка. По темпам строительства вы видите. Придраться не к чему совершенно. И и, конечно же, дорогие друзья, я не мог не показать однокомнатные номера площадью 44 квадратных метра. Вот это у нас вход. Заходим. Что мы здесь видим? Видим, с левой стороны у нас санузел. Проходим далее. Видим у нас, здесь у нас помещение комната номер 1. Там балкон. Поворачиваемся направо. Здесь у нас гардеробочка классная. И, конечно же, вот еще одна комната. Ну не забываем, там у нас 1. Два, два балкона. Большущий балкон, он совмещенный, а стоп, нет, он раздельный, видите, между ним перегородка. То есть в каждой комнате человек может уединиться на своем личном пространстве, поработать с компьютером, допустим, полюбоваться морем. Допустим, на одном балкончике взрослые детишки, образно говоря, на другом балкончике их прекрасные большие родители. Ну вот, теперь вы понимаете, то есть есть над чем подумать, есть над чем разгуляться. Разные планировочки от минимальных 21 квадратных метров до 60 квадратных метров это у нас еще один точно такой же однокомнатный номер видите по сути дела это два совмещенных номера по 21 квадратному метру в итоге выходит 44 квадратных метра что у нас с ценами еще раз говорю у нас здесь есть цены от 14 миллионов рублей в данном прекрасном жилом комплексе и и у вас есть прекрасная возможность приобрести это удовольствие. А вот это вот у нас большие номера, 60 квадратных метров. Там у нас вот здесь закрыто сейчас хранятся материалы. И, конечно же, прекрасная сумасшедшая видовая характеристика. Чем выше, тем больше море. Но иногда, знаете, надо брать какую-то золотую середину. Мне нравятся средние этажи, чтобы было видно и ви зелень и море. Это, начиная, грубо говоря, с 5, по седьмой, по 8. по восьмой, вообще, мне кажется, идеальное соотношение.